Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Солм, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Пошли, пошли, пошли! Выходим.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 И Пошли, пошли, пошли! Выходим.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 Какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад от свалки. Взять его. Живо, живо. Так, объект движется на север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражскими силами. Конец связи. Прекратить огонь. Прекратить огонь. Этот парень нужен нам живым. Север, направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи.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 Север, направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Сказать! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым! Слева есть переулок, оттуда вы сможете отрезать ему путь. Противники с другой стороны железного забора. Два противника справа фланга. Вот и есть на крыше. Отлично. Противник на втором этаже справа. Север. Направляется к окраине города. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Парень нужен нам живым. Наши войска сзади. Цель снова уходит. Слева есть переулок, оттуда вы сможете отрезать ему. забора. Два противника с правого фланга. С другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Противники с другой стороны железного забора. на втором этаже справа. Противники с другой стороны железного забора. Противник на втором этаже справа. Oh shit. есть на крыше. Отлично. Один за перевернутым баком. Вам враг, К вам приближается враг, из переулка слева. К вам приближается враг, из переулок слева. К вам приближается враг, из переулка слева.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 Объект слева, этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, а я у меня на прицеле.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 Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Суп, хватай оружия и задержи его! Бросай оружие! Бежать некуда! Бросай! Чёрт! У парня проблемы! База говорит бешесть. 6 Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся!